В этом году Даугавпилский университет празднует знаменательный юбилей – сто лет со дня основания. Многое изменилось из за вид существования вуза. Более обширными становятся не только помещения и возможности обучения, но и круг партнеров по сотрудничеству, который давно вышел за пределы Латвии. Интерес к обучению в нашем университете проявляют как представители европейских стран, так и студенты из более отдаленных уголков планеты. На данный момент в Далгуппильском университете по программам международного обмена Erasmus ⁇ и ISMA обучается 32 студента из Индонезии, Филиппин, Италии, Турции и Испании. Большая часть из них изучает биологию, а также экологию, русскую и английскую филологию, информационные технологии и музыку. По другим программам проходят обучение также студенты из США, Израиля, Узбекистана и других стран. Многие отмечают, что сделали выбор в пользу нашего вуза из-за высокого качества программ и прекрасной технической базы. Когда я планировала, куда отправиться по программе обмена, изучила информацию об этом университете и поняла, что он превосходно подходит для изучения биологии. Здесь очень хорошее техническое оборудование, микроскопы и многое другое. Лекторы также очень знающие и отзывчивые. С одним из них у нас сложилось тесное сотрудничество, и я очень надеюсь, что оно не прервется. Я даже после отъезда смогу черпать знания у специалиста столь высокого уровня. Я приехала учиться в Даугавпилском университете, так как это прекрасно возможность познакомиться с культурой Европы, которая очень сильно отличается от культуры моей родной страны. Кроме этого, меня просто поразила ваша природа, леса. Я была очень рада, когда мы проводили там полевые исследования. Я готова делать это вновь и вновь, несмотря на то, что у вас очень холодно. Программа обучения просто идеальная, ведь у нас есть возможность полноценно изучить собранные образцы в прекрасно оснащенных лабораториях. Следующий семестр также обещает быть интересным. В Даговплос приедут студенты по обмену из Индии, Филиппин, Израиля. Таджикистана, Лисота, Беларуси, Литвы, Польши, Турции и Италии. Представители Даугавпилского университета отмечают, что, учитывая климатические условия в нашей стране, интерес к весеннему семестру всегда выше, и призывают жители города с пониманием и гостеприимством отнестись к молодым людям, которые проделали долгий путь, чтобы на несколько месяцев Даугов стал их домом. Все иностранные студенты, перед тем, как попасть к нам, проходят очень большой конкурс, а значит, мы с уверенностью можем утверждать, что наши студенты по обмену действительно самые лучшие. И очень прошу жителей Даугавпилского быть открытыми по достоинству оценить этих ребят. Ведь действительно, очень непросто бросить свой дом и отправиться на другой конец свет, туда, где совершенно незнакомая культура и обычаи. Большое спасибо тем, кто им помогает в разных бытовых ситуациях, например, в магазинах, в общественном транспорте. Поверьте, они очень высоко ценят такую поддержку и гостеприимство. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.